Все бы хорошо, но у вас не хватает денег на себестоимость. Из этой валовой прибыли вы читаете начисленный процент, чтобы застраховаться от проекта, если клиент не отдает нам деньги за материал, мы должны, чтобы окупить постоянные затраты и все-таки заработать вообще в принципе. Привет, меня зовут Николай Ившин. В этом выпуске мы поговорим о том, как работать с крупными проектами, как работать с выгодными проектами, как на них находить деньги и, в общем, чтобы было у вас больше прибыли. Сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Меня зовут Николай Ившин. Поехали. Итак, есть у нас строительные организации, проектные организации, есть организации, где цикл сделки больше месяца. Два месяца, три месяца, четыре месяца. Это может быть продакшен, это может быть стройка, ремонт, тендерные площадки. В общем, масса-масса всяких разных направлений. Суть такая, что у вас есть проект он выгодный, он прибыльный и все бы хорошо, но у вас не хватает денег на себестоимость, чтобы сделать работы, купить материал или поставить клиенту товар, и он потом тебе только отдает деньги. В этом случае нужно понимать, а вообще готов ли ты платить деньги за клиента, например, за материал. Разберемся в строительную сферу. Когда, например, ты делаешь ремонт, либо строишь какие-то там здания, готов ли ты покупать материал за свои деньги, отдавать его клиенту, строить и в этот момент не получать от клиента деньги? деньги по сути, ты рискуешь своими деньгами, активами и взаимоотношениями с поставщиками. Почему клиент не может рисковать своими взаимоотношениями с поставщиками? Почему он не может купить, например, этот материал? У меня есть такой пример из практики, когда есть контракт, себестоимость материала в этом проекте занимает там 60-70%, но клиент берет 30% депозита с клиента и, по сути, рискует своими деньгами и деньгами поставщиков. Как правило, бывают такие случаи, когда клиент деньги ему затягивает, либо вообще не отдает, либо он судится с клиентом. На мой взгляд, такие ситуации нужно максимально избегать. Первое, что мы делали, мы расписывали отдельно, сколько стоят материалы и сколько стоит работы. И отдельно, когда мы за забор клиента приносим материал, он отдает деньги за материал. Все, материал его мы можем приступать к работе. Пока он деньги за материал не отдал, естественно, мы к работе не приступаем. Второй момент, чтобы застраховаться от проекта, если клиент не отдает нам деньги за материал, мы должны, в принципе, просто взять этот материал, отнести обратно поставщику этого материала и проиграть, пускай минимально, ну, на транспорте, на доставке, на обратной доставке, но в принципе не замораживать свои деньги не рисковать ими. Также есть проекты, ну например, госконтракты, когда мы берем товар у поставщика, даем ему деньги сразу, отдаем клиенту и только через 90 дней нам приходят деньги. Такие проекты я называю инвестиционными. Подумайте, сколько стоит вам эти деньги заморозить на 3-4-5 месяцев, под какой процент, выгодно ли вам их вообще инвестировать в этот проект? Берете выручку, себестоимость, получаете валовую прибыль, из этой валовой прибыли вы читаете начисленный процент тех денег, которые вы брали на себестоимость. Если в этом случае вам выгоден этот проект, вы вычитаете процент, который платите банку либо частным займом и получаете все равно прибыль. И этой прибыли вам достаточно, чтобы окупить постоянные затраты и все-таки заработать вообще в принципе компании в целом. Бывает такое, что этот процент не учитывается, бывает, что вы втягиваетесь в сделку и не хотите вкладывать собственные деньги туда, не хотите ими рисковать, но в принципе вы запутываетесь в этой ситуации. Я не за то, чтобы вы отказывались от каких-то проектов, будь то тендера, либо разовые сделки, когда вам нужно купить свой материал. Я хочу, чтобы вы заходили туда осознанно и понимали, что в принципе вы можете своими деньгами работать вот на такой объем, заемными еще больше понимать, выгодно вам это или невыгодно. Ведь самое страшное, что может случиться, когда вы зарабатываете деньги, но становитесь заложниками крупных контрактов, когда поставили на какую-нибудь там Олимпиаду, либо на чемпионат мира там супер-пупер там под станцию, и деньги вам не вернули. А эти деньги вы зарабатывали как минимум там 3-4 года. В этом видео мы затронули инвестиционную деятельность, когда ваши деньги работают, либо вы берете чужие деньги под процент, вкладываете их в ваш проекты, и зарабатываете еще больше процентов. Самое главное, туда осознанно а сейчас ставь лайк этому видео подписывайся на канал ставь колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски и переходи на канал там очень много полезного видео про управление финансами